Данный репортаж является сугубо личным мнением автора, основанным на анализе социальных сетей и публикациях в средствах массовой информации. Здравствуйте! С вами Евгений Михайлов. Для того, чтобы испугать, нужно убивать стариков, детей, женщин. И дальше все побегут. Вторая Карабахская война как подтвердила эти доводы, так и опровергла. Предлагаю вам посмотреть сюжет, на которой меня подвигла поездка по освобожденным территориям Карабаха, беседы с пережившими геноцид Хаджалы и обстрелы Генджи. Хаджалы и Генджа. Тактика геноцида. Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с нуля часов, нуля минут по московскому времени. Ну вот мы и приехали в Азербайджан, где посетим города Генжа, где сейчас вы меня видите Агдам, российско-турецкий мониторинговый центр по перемирию и другие примечательные после Карабахской войны места. После подписания соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе при непосредственном участии президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается сохранить достигнутые договоренности. Он прекрасно понимает, что если его свергнут реваншистские силы, то для армянского народа и в целом государственности наступят темные времена. Уже никто не сможет остановить напор азербайджанской армии которая спросит за все злодеяния у тех, кто смог избежать ответственности за преступления против мирных граждан. Сейчас у Армении, благодаря России и Турции, создавшей мониторинговый центр в Карабахе, и Азербайджану, который из гуманных соображений пошел навстречу Москве, которая разместила миротворцев в зоне конфликта, есть единственный шанс наладить мир с соседями и покаяться в итоге за содеянные преступления против человечности. А каяться есть за что. В ночь на 11 октября 2020 года армянские вооруженные силы прицельным залпом уничтожили многоквартирный жилой дом во втором по значимости городе Азербайджана генджи Ночной обстрел баллистической ракетой системы «Эльбрус» как было позже заявлено, выпущенность с территории Армении, унес жизни 9 мирных жителей. 50 жильцов дома, в том числе дети, получили ранения. Как следует из тактико-технической характеристики ракеты, она предназначена для поражения живой силы, пунктов управления, аэродромов и других важнейших объектов. То есть обладает высокой разрушительной силой и разработана для поражения именно военных объектов. То, что высокоточная ракета была послана в плотно заселенный городской квартал, и мы в этом лично убедились, когда посетили этот город в феврале 2021 года, расположенный за сотню километров от зоны активных боев, свидетельство того, что поставленной задачей было массовое поражение именно гражданского населения. И это произошло в дни достигнутого временного перемирия. Побывав на месте обстрела, мы ощутили весь тот ужас, который пережили люди, попавшие под обстрел. Ночью, когда все были дома и отдыхали, дети остались без родителей, матери и отцы без своих сыновей и дочерей. Я из, из деса приехал сюда. Уже поздно. Там все три человека умерли. Отец вытаскивал это... Девочку вытаскивал Если отец, вытаскивал, вытащил. вытащил? Да, поставил на земле. Потом второй раз зашел, чтобы помогать мать жену. И сердце остановился. За что, он не знал. В общем, погиб отец, мать и бабушка. и бабушка этой девочки. Да, и дочка беременная. И дочка беременная. и Мама беременная. Отметим, что многие военные эксперты, оценивая произошедшее, совершенно упустили из виду, казалось бы, то, что было на поверхности. Дело в том, что бомбежка Ганжи не явилась отдельностоящим инцидентом, а стала очередной, хоть и повлекшей наибольшие человеческие жертвы с начала боевых действий, в ряду атак вооруженных сил Армении, именно по гражданским объектам Азербайджана. Очевидно, что эти атаки принципиально отличаются от дозволенных Женевской конвенции ударов по военным целям противника, побочным эффектом которых, к сожалению, являются потери среди гражданского населения. У нас 43 погибших среди мирного населения и более 200 раненых. Около 2000 домов в селах и в городах, которые прилегают к линии соприкосновения, либо полностью разрушены, либо пострадали. К сожалению, артиллерийские обстрелы со стороны Армении продолжаются и после э, согласования параметров прекращения огня, в том числе варварская бомбардировка э, города Гянджи, в результате которой погибло 10 мирных жителей и ранено около 40. Разница в предумышленном нанесении как можно большего урона мирному населению. В основе этой бесчеловечной практики принятая Арменией на вооружение доктрина, о которой в Ереване не любят говорить в открытую. А именно, использование тактики массового устрашения как инструмента войны. Многие э, эксперты говорят, это беспрецедентная по своим масштабам война в 21 веке, потому что тут задействованы все виды вооружения, танки, беспилотники, самолеты, вертолеты, бронетехника, артиллерия, ракетная артиллерия и так далее. И очень много солдат и войск вовлечены в эти военные действия. Такая тактика использовалась в течение всего периода Первой Карабахской войны. А ее самой трагической страницей стала массовая резня 613 мирных жителей – стариков, женщин, детей азербайджанского городка Хаджаллы. Четыре месяца город Хаджаллы был Везде дорога закрыта была, все было. Мы были в окружении, во, во все стороны армянские села, районы были, там, все армяне там были. У нас не было там электричества, газа, вода, ничего не было. Они каждый день стреляли во все стороны да, с племетами, с ракетами. В 1992 году, 25 числа ночью, они начали во все стороны стрелять с ракетами, с танками. Под утро они окружили наш дом. Они ранили моего отца. Потом они в дом бросили гранату. От этого граната я получила сколочные ранения в бедра. Мать получила из плечо осколочное ранение, получила. у нас дома соседка, соседка была Сара Халая. его трехлетний ребенок, они погибли от, от, от, от осколочного ранения, погибли. они сломали дверь, зашли в дом, и они нас всех в одну комнату собрали и налили бензин, хотели они нас сжечь. Целый ряд документов международных организаций оценивает хаджалинскую трагедию, учиненную армянскими формированиями в феврале 1992 года, как акт геноцида. Во многих странах парламентами хаджалинские события были признаны геноцидом. Младший брат был Руслан, ему было три года, он даже не мог нормально говорить. Он, Когда они приказали, чтобы нас убили, тогда этот ребенок испугался, сказать, что не убивайте меня, пожалуйста, вот так... Тогда там с ними вместе советские армия 366-го да, там этот, э, солдаты были, офицер, там офицер был по, по званию капитан. Он подошел сказал, что нельзя да убивать детей, а этот маленький ребенок в чем виноват. Он не разрешил, чтобы нас там ж, ж, они сжигали. А Потом они нас вытащили на улицу, и там эта женщина, которой я говорю, что Сара Хала умер, у него, женщина, умершая женщина, рот открыт был, у него зубы были золотые. Они начали с, это, с, с автоматом это, с билина, они сломали золотые зубы, взяли золотые зубы. И потом они нас взяли в плен, Аскеранский район полицейский участок, В полицейский участок под утро там собрали много людей, много пленных, все были ранены, у одного гол... одна, одного рук нету. Одного... вот из холода у них ноги все опухшие. Много народа было, они там начали там, убивать и женщин, и детей, стариков. Вот тогда моего младшего брата Ахмеда, Мамедова Ахмеда, был день рождения 11 лет. Они когда узнали, что его день рождения, они сказали, что мы тебе дадим подарок, мы тебе подарок, такой подарок мы тебе дадим, чтобы этот подарок ты никогда не, не будешь забывать нас. Они при всех заложниках автоматом пристрелили моего брата, вот так поставили, пристрелили руки. У этого ребенка руки вот так все в крови, и они смеялись, они порушают удовольствие от этого. Там они завар, заваренный чай был, там они взяли этот заваренный чай, налили туда, чтобы он больше кричал, больше он этот, мучился. Город Агдам. Захоронение карабахских ханов и марат. Разрушенное все. Армяне здесь раскапывали древние могилы. Уничтожали все. Ну, до конца все не уничтожили. В ныне освобожденном городе Агдаме есть место, куда бежали жители хаджалы и где поспешно захоранивали тех, кого успели вынести по тем тропам, которые не обстреливались армянскими боевиками. Сейчас каждую минуту там кто-то погибал, кто-то умирал, кто кого-то мучили, сломали вот так руки, вверх. Они сломали руки, они вытаскивали глаза при нас, чтобы это мы видели. Они хотели, чтобы, чтобы мы это смотрели. И когда нас они поменяли, да, и нам за, за, мой два брата и отец остался. Там. Они нам говорили, что если вы пойдете при этот при пресс, если будете говорить, что мы вам такое сделали, мы их здесь так накажем. Это была жуткая трагедия. И Азербайджан и его народ никогда этого не забудут и не простят. Так же как и в Генже, уничтожение мирных жителей хаджалы было осуществлено под покровом ночи. Так же как и в случае с расстрелом жителей Генжинской многоэтажки. Долгое время после хаджалы армянская сторона отрицала ответственность за содеянное. В пылу отрицания по худшим лекалам рейх-министра пропаганды, апологеты хаджалы дошли даже до кощунственного обвинения азербайджанцев в расстреле собственного населения. И лишь спустя годы, когда, по мнению армянской стороны, статусу КВО оккупации Карабаха уже ничто не угрожало, один из организаторов акции, возглавивший к тому времени Армению Серж Саргсян, признал в интервью британскому журналисту Томасу Девалю, что до Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Конец цитаты. Деваль в своей книге «Черный сад» отмечает, что слова Сарксяна могут означать, что резня в Ходжалы могла быть преднамеренным актом массового убийства в качестве запугивания. В книге звучит предположение, что резня могла быть актом преднамеренного массового убийства. Но показания немногих выживших в тех ужасных событиях только подтверждают выводы о том, что Ереван, как и в Ходжалы, так и в Гендже применил тактику геноцида, запугивания мирного населения с целью навести страх на военных Азербайджана. События 44-дневной войны показали, что подобная стратегия устарела и сработало только усилителем ненависти к врагам. Более того, никто никогда ничего не забудет. Есть еще те, кто выжил, и они не молчат, а доводят до мирной общественности всю лживость оправданий жестокости армянских боевиков по отношению к мирным жителям со стороны официального Еревана». Трагическая символичность обстрела Генжи в том, что советское оружие, запущенное армянской армией, поразило жилой дом, выходящий на разбитый в честь победы в Великой Отечественной войне городской парк, которому также нанесен значительный урон. Также пострадал русский православный храм. Жавянский район, его как бы оккупировали в 92 году. И вот именно военные силы Армении разрушили полностью до основания этого храма. Храм был весь заминирован. Храм построен в 1894 году. Когда я был в Кирбаджаре, там по талбандским храм тоже самое же был, Они хотели пытались арминизировать и в Шуше же. Там тоже был, значит, храм в честь Иоанна крестителя, но его в 2000 году они его арминизировали. Русская православная церковь со стороны бакинской епархии, естественно, конечно, негативно относится, что Разве можно храму божий мечети разрушать? Если вы воюете с воинами, то воюете с воинами. Причем здесь храмы, причем здесь мечети? Это из нашей истории, но это наше наследие. На наш взгляд, этот откровенный акт пренебрежения к духовным ценностям русского народа тоже пока не повлек должных последствий для так называемых военных Еревана. Когда наносили ракетные удары по населенному пункту города Генджи Это было ночью вот, по мирным жителям, где шла война, а генджана находятся далеко от фронта. И подло они, просто подло, э -э, трусливо э -э, наносили э -э, ракетным по мирным жителям. Армения сейчас в один голос кричит о попрании ее духовных скреп в Карабахе не замечая собственных преступлений против православия и ислама. Рядом этого храма находится русская школа, где вот попал этот снаряд. И от удара, от волны, и, естественно, и постраждал наш храм православный. То, что они сотворили, это называется военным преступлением. Наша группа, побывавшая в Агдаме, была поражена тому, что в разрушенных мечетях памятниках азербайджанской культуры просто разводили свиней. Создается впечатление, что для армянского воинства нет ничего святого. На наш взгляд, практика сознательного поражения гражданских объектов и массового уничтожения мирного населения, которое в том числе очень любят использовать армянские военные, должна быть строго пресечена всеми возможными мерами а преступники любой национальности и независимо от нынешнего статуса должны попасть под трибунал. По крайней мере те, кого не смогли уничтожить ранее. Несомненно, что в этом вопросе должно быть прежде всего полноценно использовано влияние заинтересованных внешних игроков. И в первую очередь России, которая явилась основным гарантом перемирия и ввела своих миротворцев на линию разграничения. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского Народов. Очень хочется, чтобы больше здесь никогда не было войны. Красивая земля. Здесь жить дожить. Да